Усталые игрушки Привет, друзья! Слышите эту праздничную музыку? Дело в том, что у моего канала День рождения Два года я это понял в 10.55 утра, так что поздравляю всех с днем рождения моего канала. Сегодня у нас опять теория, что если Station 922MKV назывался по-другому. Комментарии в группе Века про то, что оригинал не так назывался пошли давно. Просто так свидетели говорить этого не могли. Если вы загуглите Station 922MKV, то Google или Яндекс выдадут вам только те три фото и другие фейки. Мы названия оригинала не знаем, поэтому новых фото еще не нашли. Также есть архив, где есть все видео, загруженные на YouTube. Там Station 922M KV вы не найдете. Мы привыкли считать, что видео называется Station 922M KV, но переводится это как станция 922. Я не вижу смысла в этом названии. Так что мы с уверенностью можем сказать, что оригинал назывался как-то по-другому, а не Station 922 m Друзья, это видео я старался сделать, как и одни из самых первых пополочников. В тех видео были факты и доказательства. Ничего лишнего. Когда я посмотрел одно из самых первых видео, я охренел от того, как могу доказывать